Какие последствия будут для души за вмешательство в жизнь человека, например, на картах Таро, корректировка и ремоделирование ситуации? Все зависит от того, как у Касти принадлежит тот. На кого вы воздействуете и какой касте принадлежите вы. По закону этого мира, который существует всегда и вне зависимости от доминантной религии, закон звучит таким образом. Человек, существо более высокой касты имеет право без последствий вмешиваться в мир, в судьбу человека более низшей касты и воздействовать на него, а ответственность за это дело он не несет. Перед человеком он несет ответственность только перед своей кастой. Его воздействие должно быть давать максимальный эффект, то есть максимальное КПД. Да, он должен как по бы своей касте продемонстрировать, я воздействовал на судьбу этого человека, и в мире стало вот так-то, есть изменилось к лучшему, да, то есть согласно нашей, нашей алгоритмике, нашей, нашей, нашей задаче. Но человек более низшей касты не имеет права вмешиваться в вирт человека более высокой касты, вот, потому что если он скажем так, сделал это воздействие не своевременное или это не привело к нужному эффекту, платить вам за это будет всем своим имуществом, в том числе своим временем, своей жизнью, своим детьми. Поэтому, делая диагностику Патара и делая какую-то коррекцию потара, да, помните о том, какой вы касте принадлежите, и постарайтесь безошибочно определять, какой касте принадлежит ваш клиент.